Всем привет друзья с вами Юрий и канал как заработать денег в этом видео будет новый сайт для заработка денег абсолютно без каких-либо денежных вложений на сайте доступно несколько способов заработка благодаря которым любой человек сможет зарабатывать реальные деньги в интернете заработок отлично подойдет для новичков и школьников поэтому обязательно смотрите видео до конца ставьте лайки делитесь с друзьями также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех способов как зарабатывать в интернете без вложений новый сайт на котором мы будем зарабатывать деньги, называется Seasprint, сайт обновился до неузнаваемости всего участников, на данном сайте почти 200 тысяч человек, и все эти люди зарабатывают здесь реальные деньги, абсолютно без каких-либо денежных вложений Seasprint, это возможность зарабатывать реальные деньги, для этого вам не потребуются какие-либо особые навыки, вы сможете быть где угодно и работать когда угодно, можно заработать себе на шоколадку, а можно раскрутить свой собственный бизнес и сделать это место своим. Основным источником дохода, а здесь рады всем наши преимущества, несколько методов заработка, мгновенные выплаты в нескольких платежных системах, уникальный функциональный интерфейс, интересная работа в надежном проекте, силу выплачено пользователям почти 8 миллионов долларов, также сразу мы здесь, можно посмотреть последние выплаты, выплаты здесь самые разные, есть небольшие, до 100 рублей есть выплата 467 рублей, 293 рубля, 516 рублей, 203 рубля и 200 рублей и так далее, ссылка на сайт будет в описании. Для того чтобы здесь начать зарабатывать деньги переходите по ссылке здесь вверху нажимаете создать аккаунт пишите ваше имя ваш email ставите галочку я принимаю правила сервиса в начале обязательно перейдите почитайте правила здесь выбираете картинки отмечайте их нажимаете продолжить далее все как обычно подтверждаете входите на сайт и попадаете в свой личный кабинет в начале во вкладке мой профиль заполняйте все ваши данные подтверждаете номер телефона выбираете предпочитаемую валюту сохраняете все изменения далее в платежных данных показывайте ваши электронные кошельки на которые будете выводить отсюда заработанные здесь денежные средства заполняете анкету ставите аватар и все и можете приступать к заработку переходите по вкладке заработок и здесь для заработка у нас есть финг сайтов даже можете с этим не заморачиваться потому что платят за него копейки далее идут квесты игрушки тоже можете это пропустить переходите сразу к выполнению заданий нажимайте на вкладку задание и на данный момент у нас доступно 814 заданий задания здесь самые разные как по сложности так и по стоимости вот к примеру есть 79 копеек 40 копеек 2 семь 94 11 рублей и так далее здесь вверху можете отсортировать нажимаете на данную строку и здесь можете выбрать по цене либо по категориям категории здесь масса выбираете подходящую категорию примеру регистрация выделяете далее нажимаете применить находите подходящее задание по стоимости по сложности нажимаете на задание открывается новая вкладка здесь считаете что от вас требуется и что нужно указать в отчете о выполнении заданий нажимаете начать выполнение задания выполняете скидывайте отчет на проверку рекламодателю рекламодатель проверяют и денежки поступают на ваш баланс во вкладку мой заработок после того как заработаете нажимаете на данную вкладку и вывод здесь доступен на webmoney кошелек яндекс деньги киви кошелек а2 кошей perfect money вывод на per временно нет доступен но в дальнейшем также можно будет выводить и напор здесь вписываете сумму выбираете платежную систему и все и выводите деньги на свой кошелек деньги отсюда выводится моментально кому интересен такой заработок без вложений